Всех приветствую на канале Репей Realty. с вами снова я Артем, и сегодня мы находимся в центре Сочи. А конкретно на улице Северной 10 и за моей спиной находится апартаментный комплекс «Отель». Один, три звезды. И в данном апартаментном комплексе продается один апартамент от нашего инвестора. У него есть там несколько апартаментов, один он решил продать. И свой рассказ я хочу начать именно с локации. Мы находимся в самом центре Сочи, то есть это как раз пересечение делового центра с курортной частью, потому что в трех минутах ходьбы от меня ЖД вокзал, Улица Новогинская, улица Конституции, набережная, центральный рынок. Все находится в шаговой доступности. Это самое удобное место, если вы приезжаете по какой-нибудь командировке или вы просто приезжаете на отдых и вам нужна локация, чтобы все было рядом. Передо мной находится торговый центр Сан Сити, где есть все магазины, кафешки, там что-то еще. Также в самом апартаментном комплексе есть ресторан Папа Джонс. Также здесь рядом есть Наш любимый Red Buffet тоже находится в двух минутах, минутах ходьбы отсюда, где вы можете отведать сырного супчика или поесть блин с нутеллой и с бананом. А если вы хотите приготовить, не вопрос, вы можете приготовить это все прямо сразу в самом номере, потому что он оборудован кухней, и это очень удобно, потому что центральный рынок здесь также доступности, две минуты и вы можете прийти просто купить свежего мяса, овощей и фруктов, сыра сулугуни и с радостью, с кайфом приготовить себе там поесть. Почему мы не снимаем сам апартамент? Потому что в нем всегда живут, мы не можем туда попасть, и это огромный плюс, потому что продается именно как готовый бизнес. Человек его покупал еще на стадии строительства и другие апартаменты. В год он приносит где-то 10-12% годовых, но это мы говорим предыдущую да, историю. Сейчас, конечно же, с повышением уровня инфляции и с повышением именно отношения рубля к курсу доллара и закрытием границ, соответственно, аренда будет в Сочи очень актуальна, особенно в этой локации. Цена на данный апартаментный комплекс 10 миллионов 700 тысяч рублей. В данном апартаментом комплексе предложений актуальных таких нет по площади, а его площадь 28 квадратных метров. Вы можете сейчас увидеть фотографии с этого апартамента. Он двухуровневый, там есть четыре спальных зоны. Кухня, пожалуйста, приехали, с комфортом разместились, приготовились себе поесть. Вам не надо вызывать такси, все находится в шаговой доступности. Улица Новогинская тоже 3-4 минуты пешком, ну а там уже рядом Морпорт, ну и, соответственно, курортный проспект. Что можно сказать о конкурентах? Здесь недалеко находится апартаментный комплекс Архитектора на улице Конституции. Там минимальная цена за апартамент сейчас составляет 21-22 миллиона рублей, и это без ремонта. Здесь апартамент уже готов, вы можете его купить, и вот прям купить сразу с арендаторами сдается вам прекрасно, вам не надо ничего обставлять, здесь есть прекрасная управляющая компания работает она 70 на 30 ну соответственно 70 вам 30 себе коммунальные платежи а коммуналка здесь в среднем выходит 4,5-5 тысяч рублей. Это даже в сезон и не в сезон, потому что практически все одинаково, потому что он всегда сдается. Еще раз повторюсь, мы не можем туда попасть и снять этот апартамент. Да это ни к чему. Вы прекрасно увидите фотографии и все поймете. То есть это именно недвижимость для бизнеса, для пассивного дохода. Она подойдет тем, кто хочет просто купить, вложить выгодно свои деньги, которые обесцениваются сейчас каждый день, и получать с этого прибыль. Пускай рублевую, но прибыль, аренда будет в Сочи дорожать, тем более в таких локациях. Если вас заинтересовал данный апартамент, ссылочки внизу, пишите, звоните. Если же вы не укладываетесь в бюджет или вы хотите что-то подобное, получить э, другую информацию по другим апартаментным комплексам, также ссылочки внизу, пишите, мы с радостью вам ответим. Всем здоровья, благ и мира. Пока!